Седьмая часть решения задачи D16. Ну, я вам сказал, что вот сейчас составляю вот с такой неправильной записью сил. В чем она неправильная? Я не... Зачем я сейчас вписал число внешних сил, внутреннюю силу тяжести неправильно? Надо было вписать как раз таки силу, которая действует здесь в подпятнике. И которая уравновешивает как раз все силы по Вертикали. Это реакция подпятника по оси Z. Вот если я впишу вот эти все силы, но ну, здесь у нас исправится вот это уравнение на одну часть. Соответственно, там не будет у нас YD. У нас не будет YD, оно будет равно нулю, а Z, Z не прибавится. То есть это у нас будет 0. Все остальное, в общем-то, правильно будет. То есть вот это у нас уравнение. Кстати говоря, отсюда мы сразу находим YB. И это YB у нас будет равняться 4251. 4251. Делить на 0,5. 8502. 8000 минус. Только с минусом. Минус, минус 8502. У нас там что было? Ньютон указан, да? G1, ну да. G1 у нас было 3,2. M. то есть в ньютонах это значит будет 8000 где вот значение yb равняется 8502 ньютона у нас указано оно в положительном направлении то есть вот сюда мы указали знак минус говорит о том что оно направлено в противоположную сторону дальше вот здесь теперь решаем опять таки zd нам нам нужно здесь z а они а yd и соответственно здесь у нас будет его проекция на ось y равняться нулю этой силы у нас вообще нет. и у нас вот остается вот такое уравнение y a плюс y b равняется у нас э, вот такой вот величине Он равняется вот такой величине это у нас соответственно y a плюс y равняется 9000. Напоминаю, YB мы вычислили уже. Отсюда YA у нас равняется... Дальше это... Уже у нас YA равняется... Чему? YA равняется... 9000 минус... Ну, или точнее, плюс 8502. Поскольку там минус на минус. Это будет... Давайте округлим. Это будет 17500 ньютон. И, наконец... YA плюс YB плюс Φ1 плюс Φ2 это мы все вычислили подождите это, извиняюсь, почему это я с этой стороны сюда это с минусом перейдет конечно, О, опять эти минус, минус 9 плюс 8500 это будет сколько? 8500 но примерно 500 килонютон 9000 минус 8500 ну да примерно так Фи-1 у нас получилось... А я здесь-то ничего не... Нет, ну вот так вот у нас было же все правильно. Фи-1. 11,880... Блин, там надо прибавлять. 11,880 плюс 280. А я отнимал. У нас что тут? Фи-1 плюс... А, 11,880 плюс 2,880. Это сколько у нас будет? Давайте уже... 11,880 плюс 2 880 это равняется 14 760 минус 8 500 равняется 6260 равняется 6260 6260 ньютон со знаком каким? это было значит Подождите, ми, здесь с плюсом, значит сюда это вышло с минусом, это было минус там чего-то 11, 13 чем-то, 14 чем-то, значит это с минусом, да минус чем-то там было минус, то есть вот этот ответ, ну и наконец по Z, теперь мы складываем вот все эти силы по Z, вот теперь у меня есть сила, которая уравняет все эти силы тяжести, вот из-за чего и началась эта проверка все, потому что у меня оказалась только сила, направленные вниз, а теперь у меня есть если я запишу это уравнение, то у меня будет, что ZA минус G1 минус G2 минус G3 равняется нулю. Отсюда ZA равняется G1 плюс G2 плюс G3. Это у нас равняется, какие там у нас были данные, 3, 2, 5 соответственно равняется. 30 плюс 20 плюс 50 равняется 30 плюс 20 плюс 50 это сколько? 100. 100 Н. Со знаком плюс. Ну вот, пожалуй, наши э, силы. То есть Z1, Z2, YA, YB и ZA. Давайте сравним теперь, что здесь у нас у авторов. Ну там мы должны выйти на вот, пожалуйста, принцип Д'Аламбера составляет то же самое. Сумма момента вокруг перпендикулярной оси. Сумма Y, сумма Z. Вот где я повелся на ZD. Потому что у меня отложилось в уме, наверное, когда я просматривал. Ну, кстати говоря, z ZD. Какой ZD? Ну, ZA, а, да, это опечатка Z. Я-то решил, что, наверное, это опечатка Y. Поэтому везде ставил YD. Но я совсем забыл, что силу упругости там не надо нам вставлять. Силу упругости мы должны найти отдельно. Ну, давайте посмотрим на значение. 8,5 у нас. Минус 8,500, да, минус 6, у нас сколько? Минус 6,260. И здесь, соответственно, значение какое? 0,090, да, сколько? 98 ньютон. Ну, у нас 100 ньютон, да, мы округляли до 10. Ну, похоже, да, это разница в том, что здесь потребляется значение 9,8. Наверное, вместо, скорее, не свободного падения мы употребляем 10. Ну, что ж, мы ответили на какие части задачи. Вот на эту, эту и эту мы нашли вот эти реакции. Нам осталось определить только силу упругости. Ну, а силу упругости можно определить уже... Соответственно, из уравнения равновесия, теперь рассматривая отдельное тело, уже вот уравнение равновесия стержня 1. Ну и здесь у нас, как всегда, вот рассматривая стержень 1, мы можем рассмотреть, вот, значит, это ОД. Мы можем рассмотреть, я говорю, для плоской задачи вот эти три уравнения. Сумма моментов относительно перпендикулярной оси. Сумма по осям Х и сумма по осям Y. У нас в случае по осям Z. Потому что у нас плоскость, напоминаю, Z o, Y. Теперь надо смотреть, какие у нас здесь действуют силы. Действует сила G1. Действует сила Φ1. Действует сила упругости. Вот она, Y, D. И действуют силы реакции вот в этой точке, потому что это шарнир, YO и ZO. То есть, в принципе, раз, два, три. <coughs> три неизвестных силы присутствуют. Если мы возьмем вот это уравнение, будут присутствовать вот эти две неизвестные. Вот это неизвестно 0 превратится. Если мы возьмем вот это уравнение, будет присутствовать вот это неизвестное, мы сможем определить, но она нам абсолютно не нужна. Нам нужна вот эта сила. Поэтому это вообще уравнение не рассматривается. Соответственно, либо мы возьмем это уравнение, прибавим к нему это. А если мы возьмем сразу вот это уравнение, то что. И причем в качестве точки О мы возьмем не D, конечно, потому что тогда исчезнет это, всегда останутся эти две, что нам вообще. А вот мы возьмем сумму моментов относительно перпендикулярной оси, проходящей через точку. Тогда эти два момента исчезнут, и у нас останется то, что нам нужно. В принципе, такое рассуждение можно проводить всегда, прежде чем применять эти уравнения равновесия особенно когда касается момента, то есть выбрать какую точку повторяю мы могли и относительно этой точки и относительно этой и относительно точки С взять относительно точки приложения этой силы в любом случае но здесь в данном случае лучше всего избавиться от большего количества неизвестных да еще тех которые нам не нужны поэтому надо выбрать в общем составить уравнение принцип Даламбера для вот этой точки О. Соответственно, если мы его составим, какие у нас остались силы? g1, φ и yd. Значит, составляем уравнение моментов. Значит так, g1 у нас какая-то сила? Действует она по часовой. Значит, со знаком минус. Минус g1. Плечо. Значит, вот линия действия. Вот опускаем перпендикуляр. Это плечо равно что? Это l1 пополам. Это у нас угол альфа. Значит, это плечо у нас равно вот этому. То есть, l1 пополам умножить на синус альфа. Следующее плечо, φ1. Оно вращает против часовой. Плюс φ1 умножить. Вот линия действия, вот перпендикуляр. Это высота h. Это вычисляли. И следующее, это вот наша сила yd. Значит, она вращает по часовой, то есть минус yd умножить на что там у нас? Плечо. Значит, вот линия действия, вот перпендикуляр. То есть, это L1 умножить на косинус L1 умножить на косинус альфа равняется нулю. Вот составив это уравнение и решив его, мы что получим? Мы получим интересующую нас величину. То есть yd умножить на, соответственно, L1. Ладно, давайте сейчас что-нибудь придумаем, что это у нас yd равняется. Это мы перевели сюда. Значит, здесь осталось, что минус g1, l1, l1 сократится. Здесь, что синус альфа делить на 2 косинус альфа. И здесь плюс φ1 умножить на h делить на l1 косинус альфа. Ну, вот такая формула для вычисления. Напомню, у нас g чему равно? Минус g1. Это что у нас там было? 3 килограмма то есть минус 30 умножить на одну вторую делить на 2 умножить на 0 8, 6, 6, плюс фи 1 это у нас было 11 880 11 880 умножить на h у нас было чему-то там 014 чем-то h, h, h, h, h, h, h, h, 0142 Давайте 0,14 возьмем. 0,14 делить на 0,3 умножить на 0,866. Это равняется. Но эта величина у нас чему равна? Ой, давайте. 1 делить на 4. Делить на... 0,86 равняется 0,28 умножить на умножить на 30 равняется 866. Минус 8 66, плюс. А здесь у нас чего получается? Давайте сюда выйдем. 11,880 умножить на 0,14 делить на 0,3 делить на 8,66 равняется 6401 6401 то есть это примерно 6400-9 это сколько? 6391 ньютон со знаком плюс что это я вычислил? это я вычислил ну да, правильно, это YD. Ну вот такое YD у нас получилось. Сравним с авторами. 6470. Ну опять, я не буду уходить. половиной, около 6500 кН. Где-то, естественно, возможно, я допустил арифметическую ошибку. Я их даже уже перестал проверять. Поскольку цель все-таки показать... нюансы решения задач, поскольку само решение показано прекрасно и у авторов, но вот некоторые нюансы, которые там написаны одной строчкой или половиной строки, вот их показать, ну и показать заодно, что сколько это времени занимает при натурном решении, и что ничего страшного в этом нету, как говорят многие студенты, когда жалуются на то, что это невозможно сделать, на это нужно Месяцы, годы и так далее, и так далее. Месяцы и годы нужны на процесс обучения. Я даже сказал, вся жизнь нужна для того, чтобы чему-то научиться в этой жизни. А вот чтобы решить одну задачку или задание, или курсовую работу, нужно просто приложить вот эти знания, которые вы получаете в течение многих лет обучения. И сесть на 3-4-5 часов сосредоточившись на данной задаче. На этом мы заканчиваем решение задачи D16. Если будут замечания или заметите ошибки, пишите в комментариях. Всего доброго!